Всем доброй ночи, друзья мои. Хочу подарить вам очень сильный и очень действенный заговор, чтобы дело сладилось, чтобы вам в просьбе не отказались, чтобы вы могли экзамен сдать, чтобы проверка, например, если вы торгуете на рынке или в магазине, ну, вот какая-то проверка, неприятная ситуация, обошла стороной. Чтобы вам уступили что-либо, что вы хотели бы, даже в цене уступили, начитайте этот заговор три раза шепотом и идите э, сдавать экзамен, идите покупать то, что вы хотите или ждите ту же самую проверку, которая должна пройти и из-за которой вы переживаете. И у вас обязательно пройдет как надо. Итак, заговор такой. Пойду я из дверей в двери, из ворот в ворота, под восточную сторону. На восточной стороне две дороги. Одна по правую сторону, Вторая по левую сторону. По правой дороге пойду. До Аздамовой горы дойду. На той горе храм Фортуны стоит. На престоле сама Фортуна сидит. Поклонюсь я ей и скажу, Матушка Фортуна, пусть мне не откажут. Или пусть сбудется коротко говорить о своей просьбе. Например, пусть мне не откажут, чтобы я сдала экзамен. Или пусть мне не откажут, чтобы проверка прошла хорошо. В любом случае, слово пусть мне не откажут нужно произносить. И коротко сказать, то и это, не знаю, пусть мне не откажут в кредите, в таком-то банке, на такую-то сумму. Сказали коротко дальше. Она мне ответит, да будет так. Так и будет. Заклято. Еще раз. Пойду я из дверей в двери, из ворота в ворота.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 Хочу, чтобы вы поняли, здесь левая и правая сторона – это не тьма и свет, добро и зло. Это говорит о том, что правая сторона, как принято говорит, да, чтобы дело твое было правое, и вообще во многих языках правая сторона означает удачу. Например, в армянском языке «хачо-хутюн» – «ач», слово «ач» здесь, корень, что означает «правая». «Дело твое правое» или «Пусть дело твое будет правым». То есть пусть будет удачным, пусть получается. Вот поэтому здесь «левое» и «правое». Это объясняю вам, чтобы вы поняли, что здесь речь не идет о тьме, свете или зле, добре. Здесь сказано, то есть «левое» – это означает неудача. То есть, опять же, на Востоке, Дело пошло налево, не получилось это неудача. А правая сторона это удача. Поэтому левая и правая. Здесь больше основано на восточной магии. Итак, еще раз: пойду я из дверей в двери, из ворот в ворота, под восточную сторону. На восточной стороне две дороги. Одна по правую сторону.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 Любое, э, любое желание, любая просьба имеется в виду вот семьминутные, ну, чтобы не проверили, ну, чтобы без маски пройти, например, ну, чтобы там на работе не заметили, что я опоздала. Читайте три раза шепотом и вперед. И у вас обязательно все получится. Всем удачи!